Всем привет, с вами я Зиби и я сегодня буду снимать игру, на парк. мы познакомимся с игрой "Райди Найк Зиби", самая популярнейшая игра. Кстати, то добав, тут можно выбрать только в -то панели, а вот остальные недоступны пока. Так, вот тут я дел код, который при активации активирует вот это, а после этого необходимо зайти в главный файл игры, что я собственно и делаю. Вот, у меня появилась папка Тайная Сибирь, если зайти туда, то можно увидеть только запишку игры еще обновления будет, будет добавлено все больше и больше файлов файлов Файл. папку там висит если что активировать его нужно с помощью кода который я... я сейчас вам объясню 9 если вы этот код заполнили, тогда вы можете узнать, когда запустить Ну что ж, я посмотрела и тут... Какая информация? и Тут... Тут... Тут... тебе ну короче я вам все объясню написано. Мой брат не помнит 6 лет после лет на 7. Если вы у меня пришли, код. Код РОП Об этом мы обсудим потом. А если что, всем пока. -пока.